Основная проблема сетевиков в том, что они ведут себя довольно нахраписто. Как же на самом деле проводить встречу так, чтобы люди воспринимали нас адекватно? Не чтобы мы были как вампиры по ночам бегающие за людьми, а как-то вот э, поадекватней. Почему Почему воспринимать сетевиков нормальных, которые предлагают э, коммерческое предложение, которые предлагают хороший качественный продукт, вот как каких-то неадекватных людей? С чем это связано? Давайте поговорим сегодня о том, как правильно приглашать людей, как стратегически делать коммерческое предложение, как проводить встречу так, чтобы люди нас слышали. Меня зовут Зайцев Алексей, я сетевик, занимаюсь сетевым маркетингом уже 17 лет. За это время, мало того, что научился делать коммерческое предложение, так еще и умудрился на пару сотен лидеров подрастить. Поэтому сегодня мы будем говорить только о практике. Ко мне чаще всего обращаются люди, конечно, с моей организации, потому что их много. И иногда люди обращаются со стороны для того, чтобы я их проконсультировал. И вопросы примерно такие. Алексей. Научи меня проводить презентацию так, чтобы люди меня слышали и чтобы они понимали, что предложение нормальное, хорошее, здоровое там, и так далее. Да, и, кстати, если вы тот человек, который ищет себе обучение, который хочет настроить свою презентацию, который хочет восприниматься нормальными людьми максимально адекватно, вы можете записаться ко мне на консультацию, да, и я проведу экспресс-консультацию, в чем ваши сильные и слабые стороны, и мы будем обсуждать, как вам вырасти в этом бизнесе. А сегодня мы поговорим о том, как лично я провожу свою презентацию, что я делаю делаю такого, чтобы люди, которых я приглашаю в дело, э, во-первых, меня слышали, во-вторых, э, адекватную информацию воспринимали. Итак, первое правило – на личную встречу я назначаю одного человека, то есть, я, во-первых, я его приглашаю, и он знает, о чем идет речь, потому что это одно из очень важных условий. То есть, вот эти встречи с нулевой информацией, которых учат некоторых сетевиков, что типа «Привет, есть интересное дело, давай встречаться». Я этого не очень люблю, потому что приходит человек, который может мне спустя время э, дать понять, что я как бы вот зря его пригласил. Но ну, сейчас, допустим, полегче, через интернет мы послали и послали, да? Ну, новичкам вообще, в принципе, многим пойдет. Вот, а мне, например, раньше я больше встреч проводил живых, и приезжаешь, едешь час на встречу, там, 40 минут, допустим, там, по Питеру, да? И потом человек тебе типа, за 3 минуты отказал, там, или за 15, а потом едешь обратно 40 минут, 2 часа, а реальная работа, там, вот, чуть-чуть. А если бы я подготовил человека, и я знал, что он откажется изначально, я бы его на встречу не звал вообще. И получается, что гораздо проще отфильтровать человека до, то есть это очень важный момент. То есть очень важно, чтобы человек, с которым вы идете на встречу, знал, о чем пойдет речь. Соответственно, вам будет легче вести с ним диалог. Второе правило, оно очень-очень важное – это задавать человеку вопросы. Потому что я видел ситуации, когда приходит сетевик, достает блокнот, вот ты меня послушай, вот у меня компания, вот она, вот ее акции, вот она великая, вот есть великие продукты, вот и светлое будущее, вот есть президент компании, вот есть вице-президент, вот есть лидеры, они миллионеры и так далее. Вот так смотришь на человека и думаешь, вот нормальные или ненормальные может быть, пришел не для того, чтобы его тут слушать, а, а очень важно задать вопросы, то есть готовность человека, если он не готов подготовить его во время встречи к информации. То есть вот это вываливание шаблонной информации, оно чем опасно? Тем, что человек просто вот так вот встает и... Да, да, еще одного придурка встретил. То есть у него такое ощущение, что он где-то вот теряет время. И точно так же происходит и по телефону очень часто, и по видеосвязи, и то просто потому что мы человека не подготовили, еще и сразу начали вываливать информацию. На этих первых двух этапах э, можно завалить 80% своих кандидатов. То есть когда э, мы просто их даже больше никогда не увидим. То есть я, я считаю, что нужно не так работать. Следующий момент, и он очень важный, это задавать вопросы о человеке. То есть как мы узнаем его боль. Да, как мы узнаем, болевые точки, чтобы помочь ему решить эту проблему. Только когда мы задаем вопросы. Задавая вопросы открытые, да, то есть что хочется, да, куда стремишься, как сейчас там дела с работой, какие там задачи ставишь и так далее. То есть не так, что вот есть следователь, да, там лампочка, и человека пытают да, то есть вопросами. Нет, это должны быть открытые вопросы, на которые комфортно отвечать. И когда человек отвечает на вопросы, вы себе составляете определенную картину про него. То есть некая картина, что он из себя представляет, какие у него сейчас трудности. И если в вашем предложении, да, то есть, если продуктовое, например, предложение, да, продукты для здоровья, можно помочь ему с этой темой, а, допустим, там, тема по здоровью, потому что бывает так, что человек говорит про э, то, что ему нужны деньги на операцию, которые можно на самом деле, может быть, и не делать, а у нас есть супер ресурс, например, да, порекомендовать какой-то продукт, чтобы от этого вообще отойти. Поэтому вполне возможно, э, надо быть просто чуть чуть внимательнее, локатор, как говорится, настроить и э, слышать человека, потому что сделав ему предложение, он может стать потребителем продукта и, собственно говоря, даже решить свои вопросы. На вторая ситуация он может там иметь проблемы с работой, там с деньгами, там с чем угодно, да, и мы можем здесь помочь ему как раз вот с коммерческим предложением, то есть найти себе деятельность, которая приносит доход вот найти себе окружение более интересное более здоровое может быть чем у него до этого было да и когда мы делаем это предложение это уже следующий этап После того, как мы собрали информацию, рассказывая свое предложение, нужно быть готовым к тому, что могут встречаться люди, которые возражают. Да, и они могли встретить сетевиков, о которых я говорил ранее, то есть настойчивых, напористых, навязчивых, агрессивных даже, может быть, у которых есть дома вагон продукта, горит э, долг за квалификацию, им нужно срочно кого-то там подписать. Ну, как этих, как у вампиров кого-то в шею укусить. Поэтому э, они могли до этого встречать таких людей и к вам, соответственно, относиться на всякий случай, так что вдруг он такой же Внешне, кажется, нормальным, а на самом деле вам перего. Так вот, для того, чтобы человек воспринимал вас нормально, вам нужно быть готовым к, в любой момент к тому, что начнут возражать и вас проверять. То есть э, начинают возражать, типа, ну да это же то же самое. Да это же система маркетинга, это же вот пирамида, это же нужно кого-то там вот ушатывать, убалтывать. И к самой большой глупости будет сделать так, чтобы сказать да нет, у нас не надо никого уговаривать, ну пожалуйста, приходи, приходи, ну как бы, ну вот сами подумайте, то есть энергетика пошла уговаривание. то есть ну надо, надо по-другому себя вести. То есть получая возражение, нам нужно э, на него правильно отреагировать. Не всегда нужен какой-то правильно прописанный по тексту ответ. Технологию работы с возражениями я буду разбирать в следующем видео. Поэтому если подпишитесь на мой канал, оно вам будет тоже доступно. И когда человек начинает немножко возражать, вы отреагировали? значит, вы готовы к возражению, и вы спокойно человека введете контракту. То есть, делая человеку нормально, адекватное предложение, он понимает, что перед ним нормальный человек, у которого есть деловое предложение, оно интересное, оно коммерчески выгодное, и в нем нужно просто разобраться. И это, в принципе, интересно. То есть, у человека появляется четкая картинка, как этот бизнес делать. Заданные вопросы, отработанные возражения, данные материалы, адекватный, отвечающий на все вопросы собеседник. Человек понимает, что это здоровая тема, не то, что он встречал до этого, и он готов разбираться. Вы ему даете нужные ссылки и назначаете ему вторую встречу. Вот это технология. То есть, основная задача первой встречи – это показать, что у нас серьезное к нему предложение, дать материалы, чтобы он их изучал, и договориться о второй встрече. Если нет договоренности о второй встрече, зря проведена первая. Поэтому, если вы хотите научиться создавать команду, вам нужно назначать на первой встрече вторую. А на второй встрече правильно человека включать в этот бизнес. Итак, если вам понравилось это видео, а я очень надеюсь, что понравилось, поставьте лайк подпишитесь на мой канал. Если вы тот человек, который хочет быстро натренироваться технологиям первой, второй встречи, введению новичков в команде, то запишитесь под видео ко мне на консультацию, на которой мы будем все эти вещи разбирать. А я благодарю вас за то, что вы меня все это время терпели. С вами был Зайцев Алексей. Пока-пока.